Хей, ребят, привет, это топ дота. Я еще живой вроде как, хотя по каналу это и не скажешь, но вот сегодня я наконец-то начинаю камбэч на YouTube и начинаю я его с розыгрыша. Несколько дней назад вышел компет, вы, наверное, уже его все видели, листали, уже чекали обзорчики, так что и сами знаете, какой он все-таки крутой. И если вы по какой-то причине его еще себе не купили, то вот вам шанс забрать его на халяву. А понадобится вам для этого всего лишь каких-то 15 секунд. засекайте. переходим по первой ссылке в описании оставляем там коммент свой ID, подписываемся на канал и идем по второй ссылке в описании тут делаем репост записи подписку на паблик и все теперь можете смело заниматься всем чем хотите до 20 числа а 20 числа возвращайтесь в паблик и чекайте результаты этого самого розыгрыша но я все что нужно было вам рассказал так что пойду лучше делать новый видос чтобы было что рассказать еще скоро увидимся чуваки.